Okay, дорогие друзья, мы начинаем нашу программу. Сегодня у нас суббота, 2 октября. Время сегодня один час дня по времени города Чикаго. В Москве 9 часов вечера. И эта программа достаточно необычная. У нас на связи Россия-Москва. И Ангела Грант, она является таролог, рунологом. Да и называет себя, сейчас на все это дело объяснит, ведьмой языческой северной традиции Асатруа. Ангела работает с некоторыми славянскими богами и богинями, а также с архетипами. И вот мы сейчас выясним, если Ангела у нас в эфире. На самом деле я-то ее вижу, вот не знаю, слышит ли она нас. Ангела, добрый день! Добрый день. Вас прекрасно слышно и вас прекрасно видно. Да, очень хорошо, и мы вас видим и слышим тоже очень хорошо. И у меня к вам сразу вот такой что-ли вопрос, и это достаточно для вас, это сюрприз. И для человека, который сидит рядом со мной, тоже сюрприз, его зовут Владимир, он ведущий программы, который сейчас возьмет, вот я сейчас удаляюсь, а он будет вести с вами эту программу, программный директор радиостанции центра «Сангейтс». Владимир Гершанов, его фамилия, а, а у меня к вам вопрос такой, сейчас я уберу микрофон, который мне мешает, вам мешает его видеть, я в камере это все я наблюдаю, все да, и вы сейчас видите Владимира? Да, я прекрасно все вижу. Да, да вы его да, видите. Вы а, да. И вы как-то в одной из наших программ, в первой, точнее, программы, где мы с вами знакомились, угу. а, точно так же сидел на этом месте один человек, и вы смотрели на этого человека и пытались определить, что он и кто он из себя представляет с помощью вашей методики. <misterius> uh, ну, не знаю, то вы используете «Потаро» Да, поторо. Будьте добры, вот мне хотелось бы о том, чтобы вы сейчас сказали, он, в отличие от того человека, понимает по-русски и даже очень неплохо понимает и хорошо говорит, что он сейчас и докажет буквально через несколько минут. А вот вам такое, скажем так, задание. Скажите, что он из себя представляет, чем он занимается по жизни. Uh, ну, и если у него какое-то там, скажем, хобби, и чем бы ему, как вы считаете, можно было бы заниматься. А дальше он вам скажет: так это или не так. Хорошо? Ну давайте прямо давайте. к фронтам, да? Прямо. Давайте, к фронтам, прямо да? К да. Никто а -а -а. не знал, он не знал, вы не знали. Я бы сказал, что он будет вести, что в общем-то так, но и будет. Но вот этого задания не было. А потом, под конец программы, я вам еще приведу одного человека. Не буду говорить, кто этот человек, мужчина или женщина. Так что будьте готовы. К концу программы у нас на все про все где-то ну, полчаса. После вот того, как вы определите и расскажете про этого человека, ну вот Владимир вам будет задавать вопросы по поводу ну вот вашей профессии, так скажем. Хорошо? Хорошо. Ну давайте пока начнем. Касаемо человека как личности, я обычно начинаю с работы, и обычно мужчина социально что-то заботит. Поэтому первый вопрос, это что у него сейчас по социуму, это у нас вышло. Так как я таролог, я никогда не называю и не назову себя ясновидцем. Я вижу только через сны, мне приходят вещи. Мне проще читать через вторую я мантик. Мантик — это от слова мантика, <свят> предсказание. Да? Вот Я вижу по шестерке Пентакли, что человек ждет каких-то денег, поступления. Возможно, это связано с радио. Очень переживает ä, по, по поводу... Ä, каких-то вещей, может быть, разборки, интриги, я не пойму, семерка мечей об этом говорит, И, но у него все закрутится, в принципе, нормально, поступление должно быть. Я думаю так. Далее он, в принципе, сам по себе человек такой жесткий, несколько, то есть он расчетливый, все строит друг за другом, по плану. Вот. Ну, конечно, тут бывают некоторые разочарования, которые зависят не только от него. То есть это, то есть, есть, сейчас вероятность такая, остаться при себе, при, при своем, да, но не рассчитывать на что-то большее, то есть, так скажем, мне так карты говорят. И сейчас и любовную сферу я вытащила сразу же так, третьим, третьим фоном. У него сейчас какие-то иллюзии, семерка... Кубков по, по любви, и вот думая о женщине какой-то, вот, например. То есть это я сразу, я социум Сейчас у него в социуме ему важно устаканиться, важно давайте сейчас спросим. Ну, задавайте вопрос, мне так проще, Владимир. Здравствуйте, Здравствуйте. Энджела или Ангела? Ангела правит? лучше, Ангела. От... я от Ангелина. Да. Я, от Ангелина. Анг... Я... я понял. Здравствуйте, Ангелина. Хочу еще раз напомнить, что на волнах радиостанции Сангейтс у нас сегодня замечательный рунолог, предсказатель, ведьма, от слова ведущая мать», как я понимаю, а также человек, который знает сферы, читает информацию, и просто очаровательная женщина Ангелина Грант, которая сегодня присутствует на наших волнах. Итак, ну, скажите пожалуйста, хобби, какое у меня, хобби. что нам ну, говорят руны? Руны вообще сложный инструмент, на самом деле, для прорицателя. Ну, хобби, у вас хобби, она же и работа, у вас связана со, со звездой, то есть ваша работа, это ваше хобби, то есть вы так любите радио, что вот у вас Хобби светиться и блистать. Вы практически такой же человек, как я, в чем -то. Это ваше предназначение, то есть, вот что-то связанное с публичностью. Ну да, благодарствую. Ну, и, ну отчасти так. Но... Также луна, то есть это магия, то есть это какие-то вот такие вещи подводные, вас эзотерика интересует, то есть у вас все это связано. Ну да, да. Видите, как вот противоречиво. Вот другой вот предсказатель, который здесь был, он сказал, что вот... человек перед. Говорит в плане энергетики пустой, но очень начитан. <laughs> потому что меня очень, <laughs> очень порадовало. А где здесь противоречие? Мы сейчас вашу начитанность пока не смотрели, поэтому я то, что по... наверху На... На лежит, оно и выходит. Нет, зад. просто с пустотой. Энергетик этот био с пустотой он не угадал. Потому что слишком много чудес в жизни. И... А, вы таинственный человек, судя по Луне. У вас все непросто. Знаете, как написано в одном писании, интересно, нет праведника, ни одного все согрешили. Делами на веру спасемся, но вера без дела мертва. Так вот моя вера в мои моменты незыблема, поэтому может быть что-то и получается. Молодец. Ангела, скажите, пожалуйста, руны. Такое вообще сложное слово. Что обозначает слово «руны»? Руны по одним источникам означает рана. Ну, то есть, если, если вдаваться в, в славянскую этимологию, в том числе по Чудинову, такой есть исследователь, которого немножко не, не считают полноценным исследователем. Ну Там доля фантазии, доли правды. Кто как лучше, кто как Да. да. <свят> вот. Но тем не менее, я с чем-то согласна с его позицией относительно, что руны – это рана. То есть, не зря их наносили, как черты резы на древние памятники, как врезали. Вот. Также руна обозначает слово «тайна». То есть mm. не, не зря один именно один, который только, только один владел маги асов и маги ванов, а, а магия асов это мужская магия, воинствующие ванов это больше женская, да. Вот и только один владел обоими видами, обоими видами магии. Дорого это, заплатил да, за это. Да, дорого заплатил, провисев на древе, как это mm -hmm. по легенде, да и они ему сложно достались из источника в источнике э, судьбы. Он увидел Ви, вир, да? То есть вир. руны это живые, живые ключи к вирду. Это, да, скажем, суще... существа, как камни. Знаете, камушки да. они тоже -то живые. Просто да. ну, там по Каждая руна подруга... это обладает инстинктами, разумом и волей, разумеется. Ой, в общем, тут тут все конечно. Все сложно. Все сложно. да. Когда начинаешь работать, уже сложно, поверьте. это. Ангел. Нужно войти. И... <смех> Он из лесу вышел и тут же зашел, да? ли снова зашел. Скажите, пожалуйста, а вы свои руны кровью кормите? Дело в том, что э, тут, опять же, э, считаю, что это все настолько индивидуально, и кто как делает, э, так и хочет. В принципе, я считаю, что э, при изготовлении амулета с привязкой к человеку, как я делаю людям, желательно это кровь для улучшения работы этого амулета, для, для, установления, улучшения, контакта. для, да, для установления контакта, для улучшения энергии. Но подкармливать личный набор, то есть если, когда я вырезала деревянный себе первый, да, я, естественно, вырезала, сделала для себя там такой прям близкий. Вы прямо сами со резали совсем. руки. Да, да, то есть на плашках собирала их часть, мне, честно говоря, под подруга даже подарила, я попросила ее определенные ветки, и я, я, она говорит, ты знаешь, у меня ветки давно эти лежат, и вот они к тебе запросились, а они сру, срублены тоже, она спасла эти ветки с дачи, так скажем, с... Ясень у нее росли и хотели ясени порубить, она просто умоляла рабочих, чтобы не рубили, потому что провода мешали, и я говорю, ветки не просто так не достались, то есть я из них сделала плашки, обработала, вырезала ясень и рябина, там, по-моему, даже два набора вышло, один для клиента, то есть у меня заказ был, да, вот, одни из первых наборов мне, естественно, как это должно быть, то есть рунами, я считаю, что, Должен кто-то знакомиться, да, то есть mm -hmm. знакомить человека. Сложно новичку войти, особенно тот, кто в христианском эгрегоре был, ну так как у меня были шаманские корни различные, там далекие, бурятские, это тоже с севером связано, с северной магией, мне было проще, Я как-то вот когда я узнала о рунах в 2007-2008 году, меня прям потянуло, открыла для меня их моя, так скажем, я ее считаю подругой, наставницей в чем-то, то есть я не сказала, что она мне там обучала всему, обучилась я всему сама, но она для меня их открыла, рассказала основы и первые обряды, которые мы делали, мы делали вдвоем, то есть по сути этот человек меня познакомил с богами. И потом уже после клятв у меня начались какие-то инсайды, просвещения, да, вот, я так э, поняла, что это был, то, было тот самое посвящение, мне приснился сон, в котором мне приснился Асгард, вот, и первый набор, конечно, мне подарила, ничего такого не было сказано, там, то, что ты, вот, прям, должна кровью их накормить, напоить, просто это был подарок на день рождения, я ее попросила, сделай мне, то есть это э, на набор, э, вырезанный на камне. вот, собственно, они я покажу. Вот, на аквамарине, антюрине, сейчас не знаю, сейчас немножечко, они а не зелененького цвета зовут. Mm -hmm. вот. В принципе, я сейчас тоже делаю себе, себе наборы, вот. исландские руны также, и на продажу также я занимаюсь. То есть я сама сейчас делаю... Исландские руны и на продажу, да. Я в том смысле они отличаются. Скандинавский футарк это вот классика, да, это древнегерманский. Есть футарг. еще древнеславянские руны. А не есть то, еще древнеславянские, да. со, со своим произношением руны, то есть они Ой, звучат там, несколько, там да. несколько строев, я не очень сейчас хочу в это углубляться, потому и что вопрос? это тема отдельной программы. То есть это тема отдельной программы, там существует и строй Ведали, и венедицы, и в общем там очень вариантов, то есть в славянизме вообще там столько племен было, у каждого племени свои руны которые изначально были чертами, резами, потом их рунами назвали. Uh -huh. То есть некоторые переплетаются по изображениям очень тесно со скандинавскими, но имеются другие названия. Вот. И опять же ведутся споры об источниках этих рун. То есть У нас даже в книга ведутся споры, существует ли она на самом деле, либо это какая-то достаточно новая выдумка. Да? Uh -huh. То есть источники утеряны. Если сохранены несколько табличек, то но Велесова книга считается как бы наполовину мифом, то есть недоказанный не да. факт. Доказанный. Как все о ней говорят, а ее никто... никто факт, не видел, никто да. Точно, да. Да, да. абсолютно верно. Да. Но, ну, тем так, не менее, так существуют так. эти таблички, я знаю лично людей, которые видели, даже спрятанные таблички. М -м. Вот. У меня нет оснований не верить, ну в том числе у одного человека, я думаю, есть это, который человек находится в Киеве. Да. Вот. Сейчас библиотека и не зря она сгорела, то есть там, я думаю, непростой был пожар, если вы слышали в России, да, то есть человек, который, ну, сотрудничал с американскими, наверное, я не знаю. Может, появился. Да, то есть получается, что они сожгли, а часть копии вывезли, потому что очень невыгодно нашему российскому православному государству, чтобы это все всплыло, потому что если всплывет все славянское, то есть и просто захватит, да, и люди Просто массу пойдут из церквей и к своим богам, к источникам вернутся. Это невыгодно, поэтому это все усиленно прячет. Но я скажу скандинавский Грегоры, ему <свят> спасибо тем древним людям, которые сохранили какие-то крупицы, камни, которые все это берегут как культурное наследие. Вот. Он у нас в России прекрасно пашет, прекрасно работает. Ну вот Вы так. знаете, но, ночь сварога-то заканчивается, все равно проснутся-то люди. — Конечно, конечно. — Тут конечно. Ни, вправо, ни вправо, ни влево, понимаете? К тому же, даже если говорить о образе христоматином Христа, то э, если мы возьмем во внимание то, что тот же Один, к тому же дереву, был прибит, и вот это вот все, да? То есть оно же взаимствовано, на самом деле. То есть э, как бы тема одна и та же, просто персонажи меняются. Вот, поэтому что я, что я хочу этим сказать? На самом деле все циклически, да, по, по, почему у нас и спиралечка системная, like, я имею в виду как по-русски сказать, галактическая спираль у нас круглая, и инь-янь, и наша даже DNA система, которая. Идет по спиральке. То есть все у нас в круговороте природы имеет старт, но конца, к счастью, не имеет. И полный круг, полный оборот, это как Солнце, это как Луна. Кстати, сейчас коснемся Луны, между прочим. Хорошо, что я вспомнил. Оно все равно нас приводит к истокам. То есть откуда мы пришли, туда мы и приходим. То есть ничего же нового под цветом этой самой, так сказать, матери богиня Луны.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 Виканские практики магии, да, и в принципе основное количество, риту, основное количество ритуалов, да, то, конечно же, любые ритуалы связан ну, сейчас связаны, связаны с луной именно. Вот как, то как используют, то есть некоторые рунологи ассоциируют какие-то работы делают магические в определенные лунные дни, да.